Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English Если даже тема апокалипсиса и зомби вам не близка, я вот, например, большой фанат то вы наверняка что-то слышали о сериале по мотивам компьютерной игры The Last of Us который в нашем прокате почему-то перевели как одни из нас хотя более точный перевод будет последний из нас Сегодня мы будем разбирать слова и выражения на основе интервью с актерами, которые играют главные роли Беллы Рамзи, которая играет Элли, и Педро Паскалем, который играет Джовела. Итак Поехали. Видео называется Pedro Pascal и Bella Ramsey Get to Know Me, the Last of Us. Можете вот это название вбить и посмотреть свое видео целиком. Вот вам сразу выражение to get to know someone. Узнать кого-то поближе. Right. Well, debatable. Когда Белла представляет их и говорит фразу Откуда мы вместо названия сериала Педро шутит С планеты Земля, говорит он, и Белла ему отвечает that's debatable. Это спорно, с этим можно поспорить Спорный вопрос, будет ли в этом случае какая-то разница от антибиотиков. Часто используется как раз в саркастическом плане. Например, кто-то говорит вам: I am intelligent enough to handle кто-то отвечает то есть я достаточно умна, чтобы справиться самостоятельно, и ты как бы подкалываешь, в ответ говоришь, спорный вопрос. Но и будьте осторожны с таким видом сарказма, потому что в неподходящем контексте это может звучать как издевка, нежели шутка. Дальше они обсуждают вопрос того, где и как они впервые встретились. Yes. We Здесь нас интересует очень распространенная конструкция to get to do something. Одно из значений этой конструкции to have the opportunity to do something, То есть иметь возможность что-то сделать С ее работой у нее есть возможность путешествовать повсюду Этим летом у меня будет возможность Или я поеду навестить своих друзей в Англии Не могу дождаться What, if anything, did you take from set? What, if anything, did you take from set? сначала хочу обратить ваше внимание на вставку if anything в самом вопросе, которая тут используется в буквальном переводе, и это понятно из контекста, да? то есть what, if anything, что, если вообще было что-то, вы взяли со съемок. И здесь Педро играет словами, потому что взять можно и буквально, то есть унести материально что-то со съемочной площадки домой, а можно унести какие-то уроки, мысли и они отвечают на оба эти момента, что буквально они не взяли ничего со съемочной площадки, но эмоционально много чего. А теперь давайте Давайте вернемся к фразе if anything В видео она имела значение, что может быть ничего и не взяли да? What if anything Сейчас покажу вам еще одно буквальное использование этой фразы We need to look back at what happened and what, if anything, we could have done to stop it да? Нам нужно посмотреть и оценить на все, что произошло и понять, а могли ли мы что-то сделать вообще? Было ли что-то? What if anything we could have done to stop it? Но у фразы if anything есть и другое значение Как раз наоборот, напротив Сейчас я вам объясню на примере The fact that she makes more money than me Hasn't caused any tension If anything It has helped our relationship тот факт, что она зарабатывает больше, чем я, не создает никакого напряжения. If anything, наоборот, это помогает нашим отношениям, да? Здесь уже в таком смысле используется. I think I'm most of the time. If anything, I am too direct, да? Я думаю, что я достаточно прямолинейна, если уж на то пошло, даже слишком. Едем дальше. What would you pack in your survival What would you pack in your travel bag? Что бы вы упаковали в сумку, если надо было бы выживать? Это мой любимый вопрос. Но наши герои, к сожалению, не очень серьезно подошли к нему и почти ничего не сказали. Поэтому я предлагаю вам самим написать в комментариях по-английски, что бы вы упаковали в свою survival bag. Вот вам надо выживать, убегать от зомби, что пакуем? Дальше они обсуждают, где их застали новости о том, что они получили роль в The Last of Us. How did you hear you were cast? Нас тут интересует слово "сюрреал". Мы по-русски говорим, это был сюр, то есть что-то странное, нереальное, похожее на фантазию. The party so and business Вечеринка была каким-то очень странным, сюрным миксом панк-рокеров и мужчин в костюмах. What item from the Game of Thrones world would you bring to The Last of Us? Что really предмет бы чтобы вы принесли с собой из мира Игры престолов. В одни из нас. Самые внимательные, конечно же, узнали обоих актеров. Белли было, кстати, 11 лет, когда она снималась в Игре престолов. А Педро был великолепен просто в роли принца Оберина И он как раз и говорит, что очень любил свой э, кафтан-халат. I really loved my robe, говорит Педро. Robe это халат одеяния, мантия, бас Наверняка слышали, это банный халат. И дальше они начинают шутить на эту тему. Swish, I think that would be good in the apocalypse, so you have room. Swish everywhere, swish my way through it. Да, то есть было говорит ему вот этот халат очень бы пригодился тебе во время апокалипсиса Чтобы у тебя там было место э, свободное <с> И он говорит, э, что он бы ходил и swish everywhere Swish это вообще такое движение, которое он, собственно, и показывает с шелестящим звуком или сам звук от рассечения воздуха, да, то есть, если я сейчас саблей вот так вот сделаю, получится как раз swish, то есть он а, в этом развивающемся кафтане будет бегать среди зомби и, как вы видите в самом интервью, очень их веселит эта идея What is your most prized possession? Most prized possession, очень хорошая фраза, твоя самая ценная вещь. Белла дальше объясняет про теастик, палочку для слез, которую актеры используют, чтобы легче было заплакать. Хочу обратить ваше внимание на слово come up. To come up – это быть упомянутым, возникать. Opportunities like this don't come up very often. Например, возможности как это не часто встречаются, попадаются на пути. At some point, в какой-то момент. To make a mental note, сделать пометочку в уме, да, то есть приложить мысленное усилие, когда ты что-то слушаешь или что-то делаешь. Ага, вот надо запомнить или не забыть и там что-то сделать, сказать и так далее. То есть Белла говорит, что она знала, что этот вопрос возникнет в какой-то момент. И она для себя мысленно пометила, да, что когда ее это спросит, она скажет слезная палочка. Дальше она объясняет, что это такое, зачем она нужна что она долго отказывалась ее использовать потому что это нечестно И тут включается Педро и говорит Это как-то помогает эмоцию Усиливать, повышать, то есть эта слезная палочка вызывает слезы, и это помогает тебе испытывать настоящие эмоции. Следующий вопрос. What's the best attribute – uh, это фича по-другому или характеристик, черта, характеристика, то есть что ты, твоя героиня, да, привносит в сценарий. Вот это, это выживание, и Эля отвечает Unfounded confidence in abilities that I definitely don't have как же она красиво изъясняется, а ей, между прочим, всего 19 обратите внимание на слог, в котором она говорит. Unfounded confidence, ничем не обоснованная уверенность. There were of Ian and Были ничем не обоснованные слухи об интрижке между Иеном и Сьюзи. Запоминайте шикарное слово unfounded, Безосновательный, ничем не обоснованный я предлагаю вам посмотреть все интервью целиком, чтобы вам было понятно, о чем мы тут сегодня говорили И вам было проще запомнить все эти слова и выражения Ну и сериал, конечно, я, например, большой фанат И не забудьте написать в комментариях, что бы вы положили в свой рюкзак для зомби-апокалипсиса Ну и учите английский спазл English, он вам в любом случае пригодится, даже если зомби-апокалипсис все-таки случится До встречи в следующих выпусках, пока-пока